Привет, ребята, с вами снова мы и Hillclaim Racing 2. Сейчас погоняем, зарабатываем еще много-много монеток и будем будем ставить рекорды. Не знаю, Наверное, в этом выпуске мы до рекордов не, не доберемся. Сейчас погоняем просто, а потом уже как монеток много насобираем. Наверное, пропустим это так, чтобы вас не утруждать большим количеством видео по выпуску Hillclaim. Uh, уже покажем, что же все-таки могут разные автомобили. Uh, вот и финал первого заезда. <свят> третья позиция. Мы еще и шею сломали. Традиционно, кстати, в первом заезде выпуска мы ломаем шею. Кто, кстати, это заметил? Пишите нам про это. Или еще какие-нибудь uh, повторения у нас в видео. Вы заметили? Пишите, пожалуйста. Но ну, идеальный старт для нас это уже не новость. Как бы мы это знаем оптимус к этому приловчился и очень хорошо их ну, делать идеальные старты а, вот вот вот идеальные старты для нас это ну как как орешки все в общем вот а, я хотел бы у вас еще спросить ребят вот у нас жиб сейчас едет синий с нами <laughs> на задних колесах много очков наверное хотел заработать ездой на задних колесах а, вот в чем суть вопроса стоит ли покупать такой большой джип или взять уже последний джип с крышей и, и не париться ездить как кто ездил напишите свои отзывы и стоит не стоит и, или просто нам прокачать наш вот этот а, неоново-зеленый джипик супер джип и на нем гонять ставить все рекорды и всех всех всех обгонять Пока, в принципе, я напомню, что у нас э, с помощью рекламы, не денег, э, просто двигатель прокачан, и все. А джип, как был, так и есть. Ну, покрасить, то понятно, покрасили, но он же краска не улучшает технические характеристики. А по улучшалкам только джип. Мопед, в принципе, я так посмотрел, мопед мотоцикл не хочу брать. Ну, как-то ну, не доверяю. Оно в жизни, знаете, как э, мопед 2 колеса, машина 4 увереннее вот у нас вторая позиция <смех> уверенная вторая позиция 4 у нас очка уже а, это какой второй был заезд 3 3 и у нас с вами второе место ну тоже неплохо в принципе прерыв на рекламу был. А, мы не получили плюшек но получили опыт громадный опыт это даже немаловажно вот, вот супер джип у нас сейчас зелененький Мопед и мотоцикл, как видите, ну, брать мы не хотим Погоняем по снегу на своем джипе, как он себя покажет идеальный <гонят> старт А идеально ли покажет себя джип в гонках на снегу, знают те, кто посмотрит это видео Или эту гонку до конца Естественно, болейте за нас, ребята, нам это очень сильно помогает Ваши комментарии нас радуют, особенно радуют ваши подсказки Спасибо за то, что вы с нами, что пишите. Мы играем для вас. Вот. Ну и для себя. Э, в некоторые части. Э, вот и финал. В принципе, на снегу мы себя показали очень плохо. А, даже шею не сломали. Видели? Наш каркас нас спас. Но, тем не менее, показали мы себя плохо. Следующий заезд. Второй из трех заездов по снегу, нам бы хотя бы один бы на снегу выбрать заезд. А будет ли так, узнаем, будет ли так. Но, видимо, нам просто соперники сильные попались, у них наверное улучшены уже джипы, там, не знаю, двигателя, трансмиссия суперские стоят, или просто из нас плохой водитель. А может быть и, и то, и другое, а может быть просто, просто что-то что пошло не так, вот. И мы попали в эту ямочку не допрыгнули да, сейчас дозаправимся монетки супер а вот олени кстати олени лосей мы уже встречали лоси у нас встречались в лесу если я не ошибаюсь а олени еще пока не было вот Ну все бывает первый раз опять все-таки полетели дальше и наверное доломали на себе шею да, и у нас вторая, третья, вот третья, финальная гонка, финальный заезд и опять идеальный старт, но не такой он уже идеальный. Видимо, ребята... А, кстати, поделюсь опытом, я так понял, что на вот эти вот выступы, как вы видели, ну, лучше не запрыгивать, потому что то шею об них сломаешь, то еще что-то я, я, я, я На кар, как говорится, шею сломали. Но тем не менее у нас еще и второе место. Круто, сломали шею и заняли второе место. А заключительная у нас четвертая позиция. на достижение 25 монет, еще немного опыта у нас отобрали. А, когда опыт забирают, это плохо. Вот. А давайте-ка мы с вами, наверное, поковыряемся в джипах, что мы можем купить, то, что я говорил. Вот у нас мустанги и два джипа, про которых я говорил, с крышей и без крыши. Вот мопед не будем брать, ну, мопед на цикл. А вот синий или зеленый? Какой, э, ну вот, можем купить там. Вкладывать, так у нас э, не так быстро. Синий и зеленый. Вот, я предлагаю вам провести такое голосование. Напишите в комментариях синий или зеленый. Вот. У нас пока не он, а вы зеленый. <смех> И погнали мы с вами. Сейчас у нас не было идеального старта. Отвлеклись мы. Отвлеклись. Но мы будем ждать ваших, ваш вердикт. Аргументы можете, кстати, приводить, почему именно вы выбрали либо симний, либо зеленый. И мы узнаем, во-первых, для себя... Во-вторых, ребята, которые нас смотрят, тоже узнают, почему лучше такое брать. Я думаю, в принципе, в ближайших выпусках мы покажем, как, ну, постараемся это купить мы оба, если у нас денег хватит. И попробуем показать вам, что же лучше на стартовых прокачках. И постараемся все-таки улучшить его на максимум. Оба джипа лучше типа показать вам Будьте с нами, подписывайтесь И обязательно, я думаю, увидите в эти выпуски Вот А, а пока немножко с вами погоним На своем старичке Таком уже Обкатанном, проезженном джипе Так, фу-ху По лесной дороге Мы мчимся, мчимся, мчимся Вон, оленник То, что я вам говорил только не олень, вот я ошибся. Это были лоси. Лось у нас стоял на дороге на бочине. Я уже заговариваться начал на бочине на дороге. Не обращайте внимания, я немножко заболел. Сейчас на таблетках. Может быть именно на меня как-то действуют. Надо почитать инструкции влияние на реакцию во время вождения автомобиля как как влияют эти лекарства которые я сейчас принимают обязательно надо будет почитать что сказать влияют ли эти антибиотики которые я сейчас принимают на реакцию или нет но мне кажется на мое настроение влияет точно если повлияло и на вас дайте нам об этом знать но предупреждаю самое лечение вызывает бывает вредным вызывает последствия плохие поэтому название лекарств говорить не буду мне их выписал доктор принимая их по назначению и как бы вам советовать не буду вот а у нас тем не менее очередной финиш монетку мы не получили к сожалению но было бы неплохо пора бы же и монетки собирать надо уже и открыть сундучок с деньгами. Кстати, сундучки классная штука. Одни по времени открываются, а вторые монетки надо собирать. Но в них, как правило, попадаются полторы тысячи монет. И выше нам как-то попалось даже и пять монет. Это было открытие. Ну, прикольно так. Ездишь, ездишь, ездишь, ездишь, собираешь там по 200 монет. За одну гонку, то когда приезжаешь там, первым или вторым, и тут открываешь сундук, а там внутри 5000 монет, ребята, просто неимоверно. 5000 это, ну я не знаю, стартовая машина, по-моему, 5000, самая дешевая стоит. Ну улучшалки там у нас по полторы, по 1800, а ну дальше, я думаю, будут и по подороже. Ну это в принципе особо не улучшаемся. Вот. 95 монет получили, но ну, мы в принципе четвертые приехали, но 95 монет и 5000, представляете, как можно шикануть на эти деньги, да, вот, э -э, так что старайтесь занимать первую позицию, забирать монетку, чтобы получать плюшки, бонусы и всякое, всякое, всякое, вот, э -э, мотороллеры нас пообгоняли, я их упорно не хочу покупать, а они нас обгоняют, интересно, Сейчас на машине попробуем их всех пообходить. У него, наверное, прокачанный мотороллер, поэтому я не могу его догнать, сказал бы любой из, из игроков, но оно, э, в принципе, наверное, так и есть. Ах, вот, вот и наш шанс, мы его обогнали, второй нас не догонишь. уху ура, Первая позиция, мы забрали монетку. Э, и, в принципе, ну, мы рады. На этом, наверное, мы и остановимся. И нужно уходить непобежденными. Вот, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. Делитесь нашим видео, ребята. Пока-пока.